Здравствуйте, дорогие наши зрители. О, нас сегодня здесь непривычно много, потому что к нам на огонек заскочили эти прекрасные парни из марксистского кружка Краснобай. Константин и Николай. Здравствуйте. Кружок Краснобай довольно давно, уже год-полтора, сколько существует в Минске. Но недавно он еще, так сказать, ярко дебютировал на Ютубе, открыв свой канал. Ссылочка будет под роликом. Заглядывайте. Делают очень хорошие ролики. Мы, как это может быть не жалко, до сих пор продолжаем залипать на нашей белорусской политоте, потому что ну, события важные, события яркие, и все внимание приковано к этому. И, в общем-то, мы и собираемся говорить о нашей непростой политике. И у меня есть первый вопрос. Левая молодежь. Сколько я себя помню, ровно года с 91 -го, и это продолжается буквально каждый год, каждого 7 ноября мы слышим про то, когда вымрут эти коммунистические бабки. Как только заходит э, о чем-то левом социалистическом об СССР, вот постоянно этот стон, когда же они вымрут. Публика очень волнует, поэтому я не могу не задать вопрос. Насколько вы близки к вымиранию? Ну, во-первых, мне кажется, что мы близки не к вымиранию, а наконец-то возрождению левого движения, потому что ситуация и в стране, и в мире такая, что обычные граждане очень сильно политизируются, а те, кто политизируется чуть сильнее, у них еще и возникают правильные вопросы, которые так или иначе приводят их к нашему левому движению. Вот. Ну, а действуем мы где-то приблизительно полтора года, с прошлого лета, собрались по призыву э, канала Station Marks. Ну, они нас просто позвали. Мы ну, вы были фан да, мы да. смотрели какое-то количество роликов, потом да, решили, да. Что, кто если не мы, когда если не сейчас. Ну да, они просто позвали нас, мы собрались в парке и нам предоставили программу, по которой обучаться, и мы изначально сидели, встречались офлайн читали книжки, а чуть позже уже решили, что надо выходить за рамки только за рамки деятельности по обучению самих себя и наших товарищей, которые все притекали к нам в коллектив и, так сказать, расширять деятельность, расширять активизм через агитацию в основном, создавать свои средства массовой информации, паблики, вот ютуб канал у нас сейчас появился свежий. Вот, ну Мне вот очень нравится, просто Спасибо организм. большое. Чувствую себя бумером, там, не мальчики все как надо, как любит молодежь. Да. Но вот если мы говорим о молодежи, давайте по пунктам. Во-первых, как вы дошли до такой жизни, ну а потом поговорим о том, кто еще приходит к вам, и что привлекает этих людей, угу. почему. Давайте с вас. Ну, хорошо. Я, получается, закончил у нас в ГУИР в Минске. И это пошел... кузница айтишных кадров, да? Ну не только айтишных, в принципе технарей, скажем uh -huh. так, Хотя там и маркетологов готовят Устроился на предприятии инженером-конструктором а, Как-то все вертелось, крутилось Зарплата росла, целей никаких нет Режим все это дело подкосил В студенчестве -то ты как бы вольный ходить, не ходить на пары вот. А тут уже режим, ответственность и как-то это все... Это при... Тоталитарный режим, это да, Пришлось как-то искать цели, и лично я решил, что, а может быть, мне обзавестись жильем в столице. И взял лист, ручку, и решил посчитать, сколько мне надо пахать с учетом, что я вынужден снимать квартиру. И насчиталось так, что своим честным трудом, с высокой квалификацией, квартиру я себе не куплю и к 40 годам. Вопрос, а почему так, а как так? А предприятие у меня богатое, там оборот миллионы долларов, просто сотни даже миллионов долларов, правильнее будет сказать, производим военную технику и всякие приблуды к ней. Вот. И я очень расстроился, я с родителями своими по этому поводу пообщался, у которых, благо, от Советского Союза осталось, остались построенные квартиры и все... И мне папа так и сказал, да, сынок, приколи, ты, я обычный работяга, который хабзу закончил, а ты инженер-конструктор, но ты беднее, чем я, и ты с этим ничего не сможешь сделать. И вот я решил, что нет, надо что-то делать. Дедушка не достал, стряхнув в пыль, в Томик Маркс. Да, потом, то вот, а потом э, ответы, как бы, которые нам предоставляет сейчас широкая СМИ-медиа а-ля... Там, не знаю, Леша Навальный там был три года назад, еще на высоте 20-18. И прочие кадры как-то прошли мимо меня, потому что э, такие ответы, что ворует коррупция, ну а как коррупция влияет лично на мою зарплату? Никак не влияет. Вот она типа средняя по стране, там какой-то градус есть и все. И, и ничего как бы с этого не происходит. А, и прочие ответы, что там рыночек, там надо бизнесом заниматься, ты недостаточно активен, в смысле недостаточно активен, я треть своей жизни, там, плюс э, время, которое мне приходится э, с работы и на работу добираться, э, трачу на то, чтобы производить что-то, я еще до этого потратил время на 4, 4 года на образование, а выхлопа все равно нет. Ну, бы... Я думаю, что если бы с нами сидел какой-нибудь ИПшник, то значит, на их часть тоже бы жаловалась, что работаем, работаем, от налогов уходим, как да, можем, да. а квартиру все равно как-то не удается. Вот, Да, и вот все вот эти как бы вопросы, я на них ответов в, в широкой такой либеральной ютубной среде не нашел. И как-то медленно это все начало скатываться к, сначала к истории, то есть, а что вообще посмотреть, почитать, как мы к жизни такой-то пришли появились такие задачи, начали изучать с моим товарищем сначала там, Шубина такой есть, академик в Российской Академии Наук, вот, у него отличные курсы, лекции есть по истории, вот, а потом с этого, вот, когда он про большевиков там рассказывал, мы как-то это на уст намотали, а давайте им отчасти изучим вообще, что это было, что это, как это работало, и да, попал в руки Томик Капитала и завертелось, и ну, завертелось. Сам я по профессии строитель на левую сторону толкнул меня <связан> на левую сторону поседал <связан> <связан> красную таблетку. Да. Именно многочисленные трудовые конфликты. То есть получалось так, что мало просто работать, чтобы получать хорошую зарплату. Эту зарплату еще приходилось выбивать постоянно. В строительстве на частных конторах обычно так это и происходит. Вечно хотят что-то обрезать постоянно И вечно приходилось вступать в различные трудовые споры. Дело доходило и до судов. Обращались в Министерство труда по разным этим конфликтам. И понял, что все трудовое законодательство наше работает против работника. Ну, я, как бы многие, я так понимаю, делают выбор, когда сталкиваются с, белорусским, с белорусскими реалиями. Особенно строители, насколько я понимаю. Поедем ко мы в Россию. То Был есть, я и я там, а, да. тоже, да, бывал я и там, угу. в Подмосковье где-то работал, ну как-то не очень понравилось К нам относились неплохо, но к людям из Ближней Азии, к отличным людям, с которыми мы там познакомились, относились просто отвратительно То есть, такие отношения нас не очень устраивали всех, соответственно Ну и ты не дома себя чувствуешь, несмотря на то, что все люди вроде русско русскоязычные то есть психологически тяжело. Mm -hmm. Вдалеке от дома, где-то месяцами, где-то без выходных практически работать там. Поэтому ну, приходилось искать работу здесь. То есть, ну, а в конце концов, все это надоело, да, и ушел, можно сказать, на вольные хлеба. Стал мелким буржуа, так сказать. Ну, работаю я сам, никого не эксплуатирую. А, то есть, у нас свои юридический ИПшник, который можно сказать, да, что все равно да, все да. непросто. Да, да. все непросто. Ну, тут. Проблема с поиском заказов. И как тебе? Попал занятный томик или что попало? Повлияло, Ну, во-первых, эти трудовые конфликты, разочарование во всей системе, которая так вот работает против трудящегося. Во-вторых, наверное, события на Украине. Естественно, 2014 года Майдан что там происходило, ну и левые блогеры, которые все это освещали. Ну, да. ты знаешь, я тут скажу, что события в Украине на очень многих моих знакомых повлияли совсем иначе. Даже те, кто считали себя какими-то там условно левыми или близкими к левым по взглядам, внезапно для себя открыли, что путинская агрессия, ради нее надо сплотиться в единую нацию, сносить памятники, переименовывать улицы, красить заборы и ну, все, что мы видим. Ну, наверное, тут на меня повлияло некоторое неприятие фашизма. Бабушка у меня была такая, боевая коммунистка, узница концлагеря, ветеран труда и много-много всяких регалий. Наверное, она в детстве когда-то заложила подобные взгляды. Бум. Да, то есть. Ну, Мне очень не нравилось, что сносят советские памятники, издеваются над советским прошлым, то есть особенно военным всегда. Поэтому я ту сторону занял. Ну, если вот как бы на меня тоже на самом деле подействовали события в Украине просто колоссально, потому что внезапно огромное количество друзей, которые, ну, как бы из оппозиции в том числе, потому что как бы у меня много друзей из оппозиции было, внезапно какой-то зомбиленд начинается, сколько тебе платит Путин, та, та та та та та и вот это все, короче, да, это, это разделило общество, это повлияло очень... По-разному на кого-то это повлияло в сторону коммунистической радикализации, как mm. на тебя или на меня, а на кого-то наоборот. Но сейчас мы можем тогда пытаться подойти к некой такой абстрактной молодежи. Ну, кстати, я... можно ремарочку? Mm -hmm. Я на днях связь, скажем так, получилось у меня наладить с товарищами, с которыми я там, наверное... Лет пять назад в Украине, в столице, в Киеве общался, вот просто мы там приезжали на какие-то концерты, а сейчас вот тоже, когда у них учеба закончилась, там у кого по одному высшему образованию, у кого-то по два они там своим коллективом попали в какую-то турецкую контору компанию крупную достаточно. Они контору, коллеги, не коллеги, да? Нет, они не коллеги, мы вообще из разных областей, mm -hmm. даже толком не общались, вот просто как-то так на связь вышли в, в инстаграме mm -hmm. интересные посты я делал такие неоднозначные, они что наблюдают э, со своей стороны только бело-красно-белые какие-то э, там инфоповоды, инфовбросы, которыми сейчас полнится. Любое СМИ Вот, и им очень понравилось То есть они начали задавать такие вопросы А как ты, а как что Я говорю, ну нет, как бы я не один Нас тут много, и мы считаем, что все это какая-то ошибка и, а ошибка что, что в Украине э, Нет, ошибка то, что у нас сейчас происходит. Uh -huh. То есть э, это как-то все неправильно, неоднозначно. Вот эта вот дихотомия, где ты или за этих, и за этих. Это слишком узкое эмоциональное восприятие вопроса. Все сложнее, надо трезвее смотреть. И они очень лояльны в том плане, что они тоже сейчас все инженеры-рабочие говорят, что мы тоже своим коллективом понимаем, что и у нас все эти события там четырнадцатого года Майдан были неоднозначными, каким-то улучшением глобальным не привели, и мы тоже оливеем. Привет из Украины. Вот. Я Привет Мы да, все, я все очень сейчас очень обрадовались. Ну, вернемся на нашу грешную землю. Я довольно давно во всякой разной политоте, довольно давно за этим наблюдаю и буквально там 10 лет назад, даже что говорить, пять лет назад В плане там левого активизма, прихода левой молодежи Все было крайне печально Были анархисты довольно активные Но скажем, наши же анархисты, если кто не знает, не считают себя левыми в большинстве Они считают себя какими то абстрактными анархистами Такие радикальные демократы или что-то в этом духе Вот было это, и тут вдруг когда Украина и зомболучи работают на всех, когда белорусские выборы и зомболучи работают на всех, вот какая-то молодежь поперла в движуху. Вот, может быть, пару слов об этой молодежи. Что за люди-то приходят и что их подвигает к этому? Любое действие, да, противодействие, действие любое действие. То есть, вы думаете, буквально так, что просто раздражение от вот этого всего порождает противодействие? Да, раздражение, опять же, люди видят пропаганду, и не все просто слепо ей следуют. Некоторые начинают задумываться и находят несостыковки. Различные. То есть, человек вот это получает и в определенный момент говорит, я же не осел да. а, И начинает смотреть на того, кто считает его за осла, сначала недобрым взглядом, да. а потом начинает искать варианты или как тут, тут такой интересный вопрос, что если мы будем брать именно конкретное количественные отношения, да, мы расширяемся не так быстро, как, например, Сейчас молодежь либер... либерализуется, uh -huh. уж, грубо говоря, становится вот приверженцами там рынка, появляются либертарианцы в Беларуси, то есть прямо вот как-то оно к нам, мне кажется, с России притекает, с российского ютуба. Ну, который... как бы сказали, норма и левая притекает. Да, с Россией, но, но я... да, да, согласен, но тут как бы такой вопрос, что Вообще, в принципе, почему люди начинают снова обращаться к каким-то идеологиям, это объективная реальность. Дети становятся беднее, чем их родители, перспективы и вот это вот именно широкая масса, которая там не попала войти, не набрала баллов, она там платно получает образование, потом там вдруг еще кого-то распределили куда-то, а там предприятие, например, задыхается уже, еле-еле работает, денег нет, и у таких людей естественно начинают возникать вопросы, как, так, почему, и вот это вот объективная реальность, как бы экономический фактор в жизни молодежи, мне кажется, их и толкает на поиск. А наша задача дорабатывать в этот момент, чтобы их волной и тянуть вот, к себе. И вот да. тут я бы перешел к вопросу, про который нам надо не забыть. Люди для себя что-то открывают, люди ищут информацию, вы эту информацию пытаетесь дать. Пару слов о том, как найти вас, чем вы занимаетесь, ну, человек, который заинтересуется Краснобаем, что он там может получить... Ну, у да. нас есть паблик ВКонтакте, да, он растет. Ну, мы скинем все ссылки, которые да, нужны. Да. Да, появился YouTube-канал, как уже было сказано. Да, также будут объявления в паблике о наборе в новые кружки. То есть с сентября месяца начнется новая кружковая деятельность для новичков. То есть заново запустится программа, которую мы... Прошли уже. Я так понимаю, что в связи с коронавирусом вы какое-то время уходили в виртуал. Да. да. да. да. То есть, Дискорд. мы собирались в Дискорде. Туда приходили все, кто угодно. То есть, из России даже люди подключались. Из разных стран, с Украины, из Литвы даже. И так далее. Ну сейчас пока для Минских. Но в планах у нас создание... Ячеек по всему а, вот, То есть, а с осени вы выходите в живое общение? Да, с осени мы выходим в живое общение. Для минских. Для а минских. для регионов планируем поездки. В Витебск собираемся съездить к товарищам. Там у нас есть... Рабочее дело тоже, товарищ, который свой YouTube-канал ведет. И просто активисты, некоторые из которых уже, в принципе, даже в активе кружка нашего находится. То есть, но ну, тут главное не забывать, что наша основная деятельность, как бы, это ковать кадры, заниматься обучением. И вот из-за вот, вот это вот, как бы, главная задача... Нас вынуждает, в принципе, как бы шириться в область, потому что в области ситуация намного хуже, чем в Минске. В Могилеве, например, как самый бедный я сам из Могилева, одной из такой беднейших областей сейчас... Очень много моих товарищей, тоже далеких. Мне казалось, что Александр Григорьевич вот так выглядел, он такой красивый стал Могилев. Ну, Могилев там, может быть, стал Не, арк построили, мост аварийный отремонтировали, несомненно. Ледовый дворец там очень замечательный. Ратуша. Да, ратуша тоже замечательная. Вот. Но, тем не менее, как бы молодежь оттуда тоже сейчас собирается организовываться, и мы... Собираемся им тоже дать программку, помочь с помещением, если надо организацию У нас там есть товарищи, у которых есть домашние библиотеки, ну то есть чтобы... То есть если у вас читать, в регионе да. возникает какая-то группа людей, которые хочет изучать... Сейчас мы поговорим о том, что изучать, да. а, вот, они могут выйти с вами на связь, мне кажется, методическую помощь, да, и да. эта франшиза будет распространяться, как да. чума. Да. Ну, там да. от людей будет зависеть, mm -hmm. как они захотят назваться. Там, да. mm -hmm. есть, будет это Краснобай какой-нибудь, Витебский или это будет отдельно какой-то, то есть ну, поможем в любом случае, поможем организоваться, опять же, рассказать про подводные камни какие-то, да, с чем мы сталкивались. И так далее. Какие-то советы дать. А и, постов и... про учебную программу. Да. Вот как раз я хотел еще добавить немного <свят> про образование. Э -э то есть, мы, конечно же, не можем дать академические знания какие-то. <свят> да. Потому что у нас академиков нету. <свят> сами недавно только первый курс, так сказать, <свят> закончили. Да. Ну, в первую очередь, наверное, цель кружков – это социализация людей. То есть, чтобы люди встретились с единомышленниками. Поняли, что не, они не одни, такие фрики. Коммунистические, что нас приличное количество, да Из этих людей, то есть, собрать какой-то костяк Но я когда начал интересоваться этими темами, элементарная проблема Ты вот хочешь во что-то врубиться, огромный пласт литературы один капитал, посмотришь, страшно становится, а кроме капитала еще много чего, и просто вопрос, с чего начать, чтобы, ну как бы, оно сложное, то есть, я с Ленина начинал, если честно, а потом там к антидюрингу и дальше. А у вас это Да, у нас, ну, как уже было сказано, мы организовались по кличу Station Marks, собственно, они нам предоставили свою программу да. ими составленную. Мы ее немного переработали, кое-что обрезали, кое-что добавили отточили практику интересное да, да что тяжело есть, читается ну, и не актуально уже тяжело читать, большой объем да и не совсем актуально то есть мы это убрали добавили кое-что от себя и по этой программе будем начинать ну, ну, она, ну она состоит да угу. из политэкономии философии, диалектический материализм да и по истории то есть вы пока что по классикам марксизма в основном но плюс история в основном да там встречаются да и Лукач встречается более таким Новый. ну тут еще важно отметить что в принципе замечательно у нас как бы вот идет занятие да блог который мы обсуждаем а потом после него остается время и очень многие ребята читают вперед ну зачем то есть там за неделю голову там многие читают вперед, приносят еще интересные книги, и как бы после этого вот происходит вот этот обмен информацией, в котором мы там делимся чем-то прочитать. То есть у нас нету такой строгой ротации, что вот все, мы идем там по главе в неделю, и нет, у нас это как бы шире, у нас даже какая-то своя библиотека уже формируется того, что надо бы прочитать. В общем, дорогие зрители, мы как полиграф занимаемся в основном роликами, мы маленькая медиагруппа, но есть товарищи, которые подскажут вам, чего хорошего почитать и помогут это организовать, обратите, пожалуйста, внимание. Ну и мы не можем, конечно же, обойти нашу непростую политическую ситуацию сейчас. Хотя для многих она, по-моему, стала предельно простой. И какое-то несметное количество наших телеграммозависимых граждан идут к простой и ясной цели. Вся власть Тихановской. Главное, свернуть Лукашенко. Мы больше ничего не хотим, она даст нам все и свободные выборы. И тут есть ребята, которые пытаются в этом потоке идти неким перпендикулярным курсом. Насколько тяжело идти перпендикулярным курсом в, этой, в этом потоке? товарищи, не уносят, которые там начинают вклиниваться в тот движ? Ну, тут стоит сказать такую вещь, мне кажется, что, во-первых, мы в очередной раз убедились, что в 21 веке главным оружием является средства массовой информации, и то, что Лукашенко как бы проиграл медиавойну, — Мы а, тоже об этом а, говорим да? Сегодня. Да, а, оппозиция очень классно разыграла вот эту карту э, телеграм-ресурсов, YouTube роликов и очень э, создала простую и понятную вот эту вот повестку, за которой сейчас следует большинство. Мы, со своей стороны, естественно, mm -hmm. понимаем, как бы, я тебя вот. даже поправлю, но да. не факт, что это большинство, но это да. действительно много людей, как бы но... много политически активных людей, да, которые да. сложно игнорировать. Да, и мы как бы со своей стороны, естественно, это понимаем, поэтому и тоже пытаемся сейчас влиться в этот движ развития средств массовой информации, потому что без рупора. Слушай, ты, ты, ты, ты, ты сказал такую фразу «пытаемся влиться в движ». Вы пытаетесь влиться в развитие СМИ или пытаетесь ну, в себя разви... присоединиться к СМИ? Конечно, криnotации? нет. Мы пытаемся именно развивать свое собственное СМИ со своей собственной позицией, которая еще с самого начала вот этого предвыборного кипиша, по-другому я даже назвать не могу, потому что посадки вот эти все конкурентов – это самый настоящий такой кипиш. Мы с самого начала высказывали свою позицию, которая диаметрально расходится, что в политических, что в экономических преобразованиях для нашей страны. И наша аудитория, которая сложилась на тот момент, что в паблике ВК, что только вот в появившемся Ютубе, с нами солидарно и как бы не ругается. Конечно же, вот сейчас, когда уже, точнее сейчас, вот прошедшее время, когда улица была, нам сыпались такие претензии, что вот вы сидите, ничего не делаете, жаба-гадюка, вот это вот все. Нет, мы... Все, продолжаем толкать свою вот эту вот левую повестку в массы, агитировать и призывать людей к организации и к учебе. То есть относиться ко всей этой ситуации с трезвым умом. Самое главное. Ну вот Николай говорил про 2014 год и как на многих повлияло, повлияли события в Украине. Я помню, что огромная часть моих бывших друзей, вот они внезапно начинают отваливаться и как бы говорить, что ты же пропустил с нет, наверное. У вас чего-то подобного не происходит, этот большой движ не затягивает ваших людей. А продолжается ли приток новых активистов, которые идут именно под ваши ролики, которые как бы и не за Лукашенко, и не за Тихановскую и Сердечку? Ну вот опять же, очень важный момент, что мы с самого начала сказали, что нас, эта дихотомия, цеплять не будет. Мы не поддаемся вашим вот этим эмоциям, что если вы там не за Тихановскую, вы за Лукашенко, и наоборот. Конечно, есть люди везде, есть такие люди, которые назовут вас там охранителями или наоборот. Какие вы чёрствые. Да, какие когда, вы черствую, как не как понимаете? можете, что... когда... Да, да, и такие люди, конечно же, есть, но, опять же, хочу подчеркнуть и большое уважение нашей YouTube-аудитории, то, что все таки люди понимают что и как будет происходить в случае победы той или иной власти и абсолютно э, солидарны с тем как мы это понимаем знаете вот э, мы по своему youtube каналу тоже вроде видим что аудитория скептиков аудитория критическая есть mm -hmm. и она, она сейчас востребует те же ролики какую-то альтернативную информацию и так далее mm -hmm. но всегда встает вопрос что они же диванные все. Они же пассивные, а вот есть актив, есть, вот, как бы, может быть, надо работать с людьми, которые уже на площади, потому что вот они, как бы, смелые, они активные, они тра та, -та что думаете по этому поводу? Ну, наша задача, как раз, и наших кружков, как раз, поднять этих людей из диванов, да, чтобы они пришли в кружок, чтобы да. пришел лесник и всех выгнал. как раз задача, да, поднять людей из диванов, а насчет людей, которые на площади, ну, это активные люди только под какие-то политические события. То есть, в остальной жизни они такие же диванные. И не знают, какую они пользу могут для движения оказать, если они активизируются только, когда происходят какие-то события в стране. Ну, когда труба да. позвалась. Есть, работу, те, надо, да, работу надо вести всегда. Если мы будем активизироваться только на такие события, мы всегда будем не готовы, как не готовы сейчас. Ну вот такой самый животрепещущий вопрос, который где-то вот рядом просто висит сейчас. Мы открыли для себя рабочий класс, вся страна открыла, внезапно как бы вышли заводы и как бы наша власть малость так обалдев mm -hmm. дала задние. Mm -hmm. Либералы сразу кинулись к этим рабочим, Мы тоже как бы ребята не требуйте ничего, главное сменить власть и тихановская. Левые что могут на это ответить? Ну, левые вроде бы как ответили, появилась инициатива такая, забастовка БАИ, в которой ведется непосредственно работа с рабочими, какие-то, может быть, агитационные вопросы решаются, юридическая помощь. И именно самый главный вопрос в том, что интересы, которые нам, ну, рабочим точнее, нам, ну, что же рабочий как бы, Попадаю под эту категорию. Рабочим предлагают что? Вы должны сейчас идти бороться за вот эту вот политическую повестку, целью которой является смена режима. А левые на это ответили, что «Нет, товарищи, это не все». Вам надо еще вспомнить о себе, вам надо отменить те решения, которые были, пагубные решения, которые были приняты за предыдущие 26 лет правления. То есть, внесение экономической повестки, отмена декрета номер 3, отмена пенсионной реформы, повышение доли оклада в зарплатах. То есть, вот те самые вещи, за которые рабочим стоило бы по-настоящему побороться и вокруг этих требований организоваться. Потому что, как мы уже можем на сегодняшний день наблюдать, забастовочная инициатива с такой э, повесткой без организации, низовой настоящей, которая должна была появляться до, да, до должна была появляться всех этих событий, она отсутствует. А рабочим просто вот так вот э, солидаризироваться вокруг чего-то такого абстрактного, да мы не незачем, у них реальность другая. Вот и все. Ты знаешь, мне кажется, ты сказал просто очень важную, гениальную да. фразу Про то, что проблема нас То, что там не было ничего до да. Поэтому перехватить сейчас сложно Немножко облегчает, облегчает ситуацию То, что у наших либеральных коллег по политическому процессу да. Тоже ничего не было до да. Поэтому сейчас, как мне кажется, момент, когда, в общем, надо активно пытаться Как-то коммуницировать, как минимум, с этими рабочими Со своей стороны... Как бы мы пытаемся делать эти ролики, но ну, потому что мы небольшая медиагруппа. Вот. Я не знаю, у вас какие-то попытки с ними более тесно контактировать происходили. Нет, на уровне нет. хотя бы отдельных людей. Я как бы не говорим про ту. Не организуйте забастовку. На уровне отдельных людей есть интересующиеся, приходят как-то. Ну, это вот тогда к возвратам к самому началу, конечно же, сейчас на всей этой волне политизации к нам приходят люди. И, ну. Люди, конечно же, не бизнесмены к нам какие-то приходят, к нам приходят, опять же, рабочие, и ИПшники и прочие мелкобуржуазные элементы, которые понимают, что да, вот что-то происходит, а мы разобраться в этом на холодную голову сами не можем. У нас вопросы, почему это вот так работает а деньги, а еще сейчас начался вот этот вот момент с очень бешено растущим долларом, и опять же возникают такие вопросы, а как там за съемную квартиру платить, у нас там все цены попривязаны, у кого-то кредиты и вот эти все вот мелочи, которые вслед за этими событиями идут, они к нам людей ну несут на волне, потому что мы об этом и разговариваем, мы об этом всегда говорили, и... Мне кажется, что рабочим бы сейчас стоило обратить именно внимание прежде всего на себя. То есть вам, ну, рабочим не, не нужно, не нужно искать ответы в этом вот широком простом поле. Им надо про... для начала заглянуть в свою душу, разобраться в своих каких-то проблемах эмоциональных и все. а И в этот момент они становятся левыми. Я, я считаю, что стоит только чуть-чуть копнуть откуда и как ты попал в эту ситуацию, вот как так случилось, и ты уже встанешь, ты не будешь знать, что ты там левый, Маркс, стоимость, вот это все, это потом э, к тебе придет, мы это тебе дадим. Почитайте, расскажем, объясним мы часть. Но как только ты вот займешься вопросом, ты к нам присоединишься. А я продолжу нагнетать градус пафоса. Про рабочих это было прекрасно сказано, но... Есть еще вопрос с левыми, вот как во «Властелине колец» Мне нравится момент, когда Гэндальф начинает командовать и «Вы солдаты гондоры чтобы не ворвалось, не ворвалось в эти ворота, вы останетесь на местах» Очень бы хотелось, чтобы левые, несмотря на то, куда прет толпа телеграмма управляемых и что еще ворвется в эти ворота, чтобы они остались на местах Это сейчас очень важно, без этого рабочим, в том числе самым разным работникам, не только рабочим Будет значительно тяжелее ну, то, что вы говорите, мы пока на месте, да? Мы на месте. Мы на месте, да. Хотя, если возвращаться к сложности этой позиции, да, она, наверное, сложная. Ну, такая ситуация, что что бы мы ни сделали, мы всегда подвергнемся критике. Напишем статью против Лукашенко, нас обзовут, не знаю, Майдаунами, Майданутыми. Напишем статью с разбором программы Тихановской. Обязательно кто-нибудь скажет, что мы. Лево лукашисты, да, левые да, саппорт да, режима, тим. оппортунисты и прочее. Есть третья позиция, да, как Жаба и Гадюка, битвы, что нам надо держаться в стороне, и тут опять же найдется критика. Что вы просто сидите, читаете книжки, ничего не делаете, У -у -у. нет бы к рабочим идти на заводы. И рассыплются постоянно такая критика. Продолжаем. Ситуация сложная, нас со всех сторон: с одной, со второй, и третьей. Но ситуация меняется и в любой момент грозит стать еще сложнее. Mm -hmm. Эмоциональные качели качаются, а ты такой, хоп, а папу-то уже почти снесли. Вечером оппозиция а на нуле. С утра как бы все заново. Будет 1 сентября, то есть там схватка под ковром и над ковром идет жесточайшая. И что мы, собственно, рискуем получить в ее результате? Май 68-го год. Ну, 1 сентября, возможно, не увидим. Но, возможно, ролик выйдет после 1 первого... сентября, не знаю. Um... Ну, если режим как бы удержит сейчас свои позиции, и батька начнет подкручивать гайки, наша работа. Естественно, как бы усложниться то есть надо будет, может быть, упороться в конспирацию, что очень, естественно, делать не хочется, как-то может понизить градус накала в производстве контента, я имею в виду, конкретные тезисы какие-то делать более обтекаемыми. Но работа не остановится ни при том, ни при том раскладе. То есть наша задача сейчас из этой волны вытянуть самых сознательных, самых ответственных, тех, кто хотят учиться работать, организовываться, внедрять их в свой коллектив, помогать им создавать свои коллективы. И это чтобы было не только в, вне рамок работы, то есть какая-то вот общественная деятельность, там кружковая или клубная, а именно чтобы рабочие начинали осознавать свои интересы и организовывались непосредственно на своих предприятиях, будь то государственные, будь то частные. Потому что, если мы посмотрим на речи Батьки, которую он по телевизору рассказывал, и, в принципе, тенденции выпуска его декретов, которые так или иначе от, год от года отнимают у рабочих все преференции, которые оставались от Союза, то для простого работяги ситуация будет усложняться и но режим ослаб и наша задача сделать так чтобы рабочие выступили в следующий раз со своей повесткой может быть более радикальной не... ну то есть не происходило вот этой вот политизации Поли... за неделю Да, полити... ну, первых политизация за неделю это в принципе очень плохо и вредно потому что она всегда эмоционально неосознанно то есть, это всегда выльется в улицу, в кровь, то есть нет, чтобы это всегда делалось системно, заранее, а самое главное, была именно такая тенденция к тому, что рабочим может быть вообще в принципе такие выборы не нужны, им не надо участвовать, создавать своего кандидата, нет, им нужна низовая организация, которая может развиться настолько, что следующему такому политическому кризису, она просто возьмет правления в свои руки. Но если хорошо. качели все-таки качнутся в другую сторону и, в другую. и победят сердечки... Но если победит оппозиция, то я не думаю, что будут вводиться какие-то законы о запрете именно коммунистической идеологии. Но вся государственная машина, весь пропагандистский аппарат, все СМИ и имеющиеся другие ресурсы будут направлены на дискредитацию коммунистической идеологии и всего движения. Нам придется работать в таких условиях и работать придется... В несколько раз больше и лучше. Ну, меня на самом деле беспокоит этот вопрос, то, что они сейчас не говорят про там какие-то такие законы, как ты говоришь, но в этой среде просто как бы если в крайне нет воды начинают декоммунизацию. Оно и монетно присуще. Как бы если это не произойдет сразу после прихода к власти, до этого доведут в ближайшие несколько лет, тем более как бы, кризис. И рабочие, как ты говоришь, могут начать обретать субъектность. А лучший способ сделать так, чтобы рабочие не, не начали обретать субъектность, это плющить все, что связано с левыми, социализмом и так далее. Ну, будем сопротивляться. Возможно, придется да, переименоваться. Придумаем да, себе, да, Но тут... Придумаем себе какое-нибудь имя. Я считаю очень важным момент, что левым и в Беларуси, и в России, и в Украине в принципе надо понять вот эту технологию современную. У вас в руках колода карт, которая можно разыграть. Самый главный козырь – это СМИ. То есть в России мы сейчас уже наблюдаем невероятный подъем всех левых как бы там блогеров, каких-то коллективов, которые начинают там колотить ролики, собираться, там какая-то деятельность низовая ведется. Внутреннюю кухню я лично не знаю, но я уверен, что там что-то происходит. Ну, сотни тысяч подписчиков да, о чем-то говорят. Да, и сотни тысяч подписчиков о чем-то говорят. То есть это тенденция не только нашей страны, но как бы и на Востоке, и на Юге, и на Западе, соответственно, происходит опять же вот эти широко известные исследования, что молодежь в Америке, которая вот уже беднее, чем их родители, ближе склоняются к социализму. Может быть, у них не такое понимание глубокое, как у нас, но тем не менее для них это слово уже э, что-то большее значит. Да? То есть их не начинают корежать. Парк... Во-первых, их не корежит, и даже вот эта мощная западная пропаганда не справляется, не справляется с тем, чтобы молодые умы так или иначе не обращались. Да, в университетах преподают марксизм уже не с позиции «давайте разбирать врагов», а именно с позиции вот есть такие вот альтернативы, альтернативы построению общества. И если мы все-таки вернемся к нашим территориям, к нашим реалиям, то я лично, например, не боюсь декоммунизации, потому что в этот момент у нас появится просто огромная фора в том плане, что рабочие, увидев то, как попирают защитников рабочих, ну, суч... если мы будем брать э, тот факт, что мы будем работать хорошо, активно, и рабочие уже будут осознавать себя как субъекты и осознавать свои классовые интересы, это будет спичка, брошенная в бензобак. Нельзя будет так делать. И в ближайшее время сам... не получилось. Но так в Украине в Украине ситуация. — Сложная, потому что тенденции к вот этой национализации, либерализации у них всегда были намного сильнее, чем у нас. Извините меня, Беларусь — единственная страна в Европе, которая празднует 7 ноября. Но я бы отметил, что ты говоришь козырь, но у нас как бы нет этого козыря, у нас есть, может, маленький кусочек этого козыря, который даже стыдно на стол но, выложить пока. И вот тогда дополню еще, чтобы это звучало еще лучше. Наша задача, как именно левых активистов, которые уже понимают здесь и сейчас, дособирать эту карту до конца, склеить ее и сделать, может быть, там фишки в детстве играли битой, плотной, железной, которую мы разыграем, когда эта ситуация случится. Но, а именно быстро это не может произойти, потому что у нас все еще многие помнят 90-е, да, выросло новое поколение, которое духом не знает, что такое голод, что такое есть муку с водой, там, и, или когда там работы нет по три месяца, зарплат нет, с квартиры выгоняют злые коллекторы. Они этого не видели, не знают, но... Экономическая ситуация усложняется каждый день, противоречия возникают каждый день э, Жить становится сложнее не только у нас, а во всем мире, что самое интересное У нас еще может быть это как-то пока что более сглаживаемо, потому что социалка какая-никакая остается Но если это начать отбирать, то... и, и если это начать отбирать у рабочих а мы уже, как левая, соберем эту карту, это просто спичка в бензобак. Ну и тут я бы на самом деле обратился к нашим зрителям, к тем самым скептическим зрителям, которые лайкают наши ролики, которые ни в одну сторону и ни в другую. На самом деле без вас мы эту карту никогда не соберем. Да? И именно потому, что качели качаются, этот бег ускоряется, ситуация меняется, и ничего хорошего не будет в любом случае, ее надо собрать быстро. Поэтому.. По возможности присоединяйтесь, есть вариант открыть кружок в собственном регионе, например, да? присоединиться к уже имеющимся и как-то начать объединяться и вырабатывать какую-то общую позицию, как-то как-то готовить эту карту, простите. Напоминаю, что с нами был кружок Краснобай, Константин и Николай. Надеюсь, мы еще увидимся здесь, возле этого шкафчика. Мы тоже надеемся. Большое спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч.